Всем привет! Меня зовут Анна Шивалова и сегодня я покажу вам практику, которую можно выполнять в постели прямо после пробуждения. Это адаптированная для городских жителей гимнастикой тибетских хлам Ей много сотен, а может быть даже тысяч лет. Во время этой практики мы с вами простимулируем наши акупунктурные точки и вследствие чего повысим наш уровень энергии и сразу проснемся, взбодримся и не нужен не будет никакой кофе. Итак. Я буду вам показывать, сидя, но вы можете выполнять это лежа сразу после пробуждения. Итак, когда вы проснулись, не спешите открывать глаза, полежите немножко закрытыми глазами, прислушайтесь к тому, что происходит вокруг, принюхайтесь запахом, обратите внимание на ощущение вашего теле. Когда 3-5 минут проведете в таком режиме, можно приступать к гимнастике. Мы начинаем с пальцев рук. Сначала мы хорошо-хорошо разогреваем ладони. Обратите внимание на состояние своих ладоней после разогрева. Они остались сухими, влажными, горячими, холодными. То есть это может сигнализировать о каких-то проблемах со здоровьем. Дальше мы очень тщательно массируем каждый палец на наших руках. Сначала на одной руке. Прям тщательно-тщательно нажимайте с усилием, вы должны ощущать вторую руку. Угу. Вы можете уделить этому чуть больше времени, чем мы сейчас на видео, делайте в комфортном для вас режиме. Дальше мы обращаемся к нашим ушам. Сначала мы 30 раз нажимаем на мочку уха. Нажали 30 раз, и затем также 20-30 раз промассируем все ухо снизу вверх. Считается, что ушная раковина полностью имитирует наш позвоночный столб, и массируя уши, мы по сути массируем все наше тело. Здесь находится очень много акупунктурных точек. Угу. Можно делать вот так, можно, растер... можно растереть уши ладонями. После того, как проработали уши, перемещаемся к нашей голове. А наша кожа головы, так же как и кожа на всем остальном теле, с возрастом стареет, вследствие чего волосы хуже растут, становятся тусклыми выпадают, поэтому нашей коже нужен регулярный массаж. И мы сначала вот так пальчиками проходимся по всей всей голове, хорошо разогреваем у основания волос. После того, как вы хорошенько разогрели кожу головы, таким вот образом себя хватаете за волосы и слегка начинаете оттягивать. Также проходитесь по всей голове. В идеале э, скальп на нашей голове, он не должен приставать к черепу нигде, то есть он должен свободно гулять. Вы должны чувствовать, как у вас кожа на голове, она шевелится, она нигде не, при, не приклеивается к черепу. Если вы где-то нашли такое место, где кожа головы не шевелится, она пристыла к черепу, это место э, застоя. Его нужно прорабатывать. Вы можете это делать в течение дня, даже просто сидя сидеть Сидите на работе, аккуратненько нашли это место и подергали себя за волосы. Никто даже этого не заметит. Затем, после того, как мы проработали кожу головы, мы кладем... Одну лок, руку на лоб, вторую руку на лоб. И вверх-вниз 20-30 раз. Таким вот образом. Можно влево-вправо. Разминаем наш лоб. Угу. Размяли лоб. Дальше складываем пальчики вот таким образом. Закрываем глаза и массируем глазные яблоки. В одну сторону. В другую сторону. Угу. Далее. Кладем одну руку на щитовидную железу, вторую руку на щитовидную железу. И начинаем вот таким вот движением опускаться сверху вниз до солнечного сплетения, хорошо прогреваем область щитовидной железы. Вы должны испытывать приятные ощущения. Если при выполнении какого-либо упражнения вы испытываете дискомфорт, прекратите его делать. Дальше мы кладем руки на живот и по часовой стрелке, Слегка надавливая на живот мы массируем на ваш живот. Напоминаю, что вы делаете это лежа. Я делаю это, сидя, вы не поднимаетесь, вы делаете это лежа. Отлично! Промассировали живот. И после того, как мы хорошенько разогрели нашу грудную клетку, мы 30 раз выполняем брюшное дыхание. Что это значит? Это значит, что вы в дыхательном процессе задействуете вообще всю свою дыхательную систему. На вдохе у вас расширяется живот, то есть вдох начинается с расширения живота, мы полностью расширили живот, раскрыли диафрагму и затем раскрыли грудь. На выдохе мы аккуратно опускаем грудную клетку, диафрагму и живот естественным образом у нас приближается к позвоночнику. То есть первое время можно положить одну руку на грудь, вторую на живот, чтобы вы чувствовали вот это вот движение груди и живота. После того, как вы освоите это дыхание, вы можете руки никуда не складывать, вам будет так комфортно дышать. После того, как вы сделали 30 циклов брюшного дыхания, вы кладете одну руку на живот, вторую руку на живот и 30 раз по часовой стрелке, слегка надавливая, массируете живот. Я думаю, всем это очень знакомо еще из детства. Если помните, да, когда болел живот, мама гладила и всегда все проходило. Это действительно очень крутая техника, простая, но стимулирующая работу наших внутренних органов, органов брюшной полости. И сейчас я вам покажу еще несколько упражнений, которые выполняются лежа, и для этого мне тоже будет необходимо лечь. Напоминаю, что вы все Практику не вставали с постели, вы лежали. Итак, следующее упражнение. Мы будем подтягивать по очереди колени к груди. Делаем вдох и с выдохом подтягиваем правое колено к себе. На вдохе возвращаем ногу на место. С выдохом подтягиваем другую ногу. Вдох, нога вернулась. Выдох, другая нога. Опять на вдохе нога вернулась на место. С выдохом подтянули вторую ногу. И делаем 10-15 раз на каждую ногу. Можно сделать не меняя ноги. То есть вы можете сделать 10 раз на одну ногу. Вдох, нога на диване. Выдох, нога подтянулась. Вдох, нога вернулась. Выдох, нога подтянулась. И то же самое потом 10-15 раз на другую ногу. После того, как мы выполнили это упражнение, мы на вдохе поднимаем ноги вверх поднимайте ноги до той высоты которая у вас получится чем э, ближе ноги к себе тем проще чем ниже ноги тем сильнее напрягается пресс при этом важно когда вы поднимаете ноги чтобы у вас не прогибалась поясница старайтесь прессом придавливать ее к той поверхности к которой вы лежите и таким образом мы 10 раз поднимаем ноги вверх если получается, то можете попробовать закидывать ноги за голову. Важно, если вы закидываете ноги за голову, ни в коем случае не бросайте свое тело резко обратно, опускайте его позвонок за позвонком, для того, чтобы не навредить себе, не навредить своей пояснице. После того, как вы выполнили это упражнение, аккуратно переворачивайтесь на бок. И садитесь. И после того, как вы сели, вот таким вот образом положите ногу одну на вторую. Если такое положение недоступно, сделайте это в той позе, в которой вам будет удобно. Положили ногу. И то же самое, что мы начинали с рук, мы делаем то же самое с пальцами ног. Мы массируем сначала каждый-каждый пальчик на нашей ноге. надавливайте не стесняйтесь вы должны чувствовать как правило массаж ног очень приятное занятие затем мы вот таким образом складываем кулачок и проминаем свод стопы круговыми движениями массируем свод стопы после того как промассировали свод стопы вот по всей статье проходимся вот таким вот образом рисуем восьмерочку или знак бесконечности, кому что больше нравится. И после того, как промассировали одну ногу, обязательно делаем то же самое с другой ногой. На этом наша гимнастика закончена. Если утром у вас мало времени, вы проспали, вам нужно быстро проснуться, не обязательно выполнять всю гимнастику целиком. Вы можете промассировать основные акупунктурные точки. То есть сделать массаж пальцев рук, ушей и пальцев ног в принципе этого будет достаточно для экстренного пробуждения и наполнения себе энергией всем хорошего дня пока